Всем привет, дорогие друзья! В этом видео расскажу про хороший проект. Он, скажем так, не совсем уж прям новый. Называется Newton Coin. Алгоритм у нас night В общем, что у нас по этому проекту? Я уже раньше про него снимал видео. Анонсировал, что монетка копается тоннами. Можно много ее накопать. А потом ждать биржи потом ее продать. В общем. Монета у нас уже появилась, вышла на бирже Stock Exchange и Cephanix Exchange. В общем, голосование дальше еще. Тут как видите, Next Exchange, CETSEX и Crypto Dash. Посмотрим, как она будет дальше двигаться по другим биржам. Ну, в общем, даже с тем, что она уже вышла на бирже, до сих пор можно на ней неплохо заработать. Вот если зайти на их неофициальный пул, даже вот, да, по пути сложности поднялась. Две карты, допустим rx 580 будет приносить примерно около ну, 900 тысяч сатошей, то есть 900 тысяч монет по одной сатоши сейчас она торгуется 900 тысяч сатоши сами понимаете за сутки сейчас ни одна монета столько не даст это хороший доход да конечно ее сейчас так сразу то что вы наманили их типа не продадите потому что ну, ей придется на бирже повисеть ну в общем по крайней мере на биржах она есть голосование на другие биржи есть и как только она будет попадать на новые биржи, можно сразу выставлять ордера и там по-любому уже торги пойдут поактивнее и цена у нее должна пробить, я думаю, не одну сатушу, как сейчас, а примерно 2-3 сатоши пробьет, может быть, ну, в течение месяца где-то 3-4 пройдет. Я думаю, в принципе, если она на других биржах залистится, она должна пробить этот, эту отметку и можно неплохо так накопать ее там даже сейчас и заработать. Ну, что по дорожной карте? По дорожной карте, типа, они хотят, чтобы она была примерно 50 сатош. Ну, будем смотреть, как она будет двигаться. По крайней мере, если у кого даже карт нету, по одной сатоши сейчас ее купить, подождать там, я не знаю. Блин, допускай даже полгода потолок подождать и потом продать ее там здесь 10 раз дороже, либо еще больше. Это, в принципе, все, все реально. Сам проект, типа, для чего он нужен? типа, для чего она создавалась, ну, для нас понятно, что это все, как бы, заработать денег, все это создается, но у них тут, типа, написано для финансирования всяких там разработок, других проектов, в общем, нам это не, не особо так важно, нам надо, где ее накопать, и куда ее слить, по крайней мере, можете сейчас попробовать, кошелек можно прям с биржи взять, но не знаю, лучше все-таки брать кошелек, который будет у вас стоять, на компьютере там еще где нибудь а потом уже от него отталкиваться и раскидывать когда будет новые биржи потому что биржи бывает тупят блин вот, прикиньте откроется да новая биржа какая-то вам нужно будет попасть первым туда и выкинуть свой первый ордер с одной биржи, пока переведешь на другую какая-нибудь херня завис он еще мало ли что случится а так со своего кошелька уже можете раскидывать налево направо куда вам там надо так что кто еще не успел раньше накопать в принципе можно накопать ее и сейчас Неплохо так наманить, либо ордера сейчас выставить, либо подождать потом попозже, когда взлетит курс, либо потом следить постоянно, когда появятся новые биржи по голосованию. В принципе, на этой монете заработать можно. Как я говорю, все-таки думал, что проект застынет, но на самом деле, видите, он пошел двигаться дальше, что не может радовать. Ну а пока у меня на этом все. Так что давайте, мужики, всем удачи вам, всем профита, поддержите видос лайком, подписывайтесь на канал. Всем пока.